и призвана способствовать укреплению спроса на российские IT-продукты, обеспечению кибербезопасности и развитию информационной инфраструктуры, искусственного интеллекта, мобильной, спутниковой и радиосвязи. Starblazer – российский федеральный оператор спутниковой связи. Компания Starblazer предоставляет услуги спутникового интернета на всей территории России в зоне покрытия спутников «Экспресс-АМ-7», «Ямал-401», Express AM5. В составе стационарных и мобильных спутниковых терминалов используются усилители преобразователи Q и C диапазонов. Компания AlgaSat предлагает усилители, разработанные на основе GAAS и GAN технологий, работающих в стандартном расширенном и нижнем плановом Q диапазоне частот, а также в стандартном C диапазоне. Race Communication, эксклюзивный дистрибьютор продукции Alga Microwave, на всей территории Российской Федерации и Евразийского экономического союза. Компания СНАРК производит спутниковые комплексы и антенны, предназначенные для организации широкополосной связи в полевых условиях. В настоящее время компания выпускает 6 базовых спутниковых комплексов с возможностью внесения дополнительных модификаций по желанию заказчика. Носимые и возимые станции спутниковой связи семейства СНАРК – это земные высад станции класса плей перевозимые в багаже самолета, и МНПАК в упаковке, предназначенной для организации высокоскоростной передачи данных в полевых условиях, например, при развертывании мобильных пунктов связи, ликвидации стихийных бедствий, строительстве временных объектов, проведении диалого-разведочных работ, бурении скважин, трансляции телевизионных репортажей. Оборудование может поставляться с пакетом услуг спутниковой связи, Услуги предоставляются на всей территории Российской Федерации с использованием бортовой емкости космических аппаратов Экспресс-АМ-8, Экспресс-АМ-7, Экспресс-АМ-5, Ямал-401. Станции допущены к работе на сетях ВГУП «Космическая связь» и ОАО «Газпром Космические системы». Производство находится в Московской области, полностью российская разработка. Модульная конструкция, компактная упаковка и малый вес делают комплексы пригодными для многих мобильных применений. Простота сборки и удобная система наведения обеспечивают максимально быстрое развертывание и установку связи. Аккумуляторный источник питания обеспечивает более 12 часов автономной работы. Активная аппаратура комплекса объединена в погодозащищенный блок, устанавливаемый... На опору поворотного устройства не требуют длинные радиочастотные кабели и дополнительная защиты от погодных условий. Блок аппаратуры включает спутниковый модем, поддерживающий несколько режимов работы, контролер наведения и дополнительное оборудование, компас, датчики углов, антенну, глоназа, GPS. Регулируемые опоры позволяют устанавливать комплекс на неровной поверхности. Компания Vega Absolute – это компания полного производственного цикла от идеи до конечного продукта. С помощью современных технологий она создает продукты, позволяющие формировать будущее. На данном этапе компания развивает следующее направление производства – это телеметрия, интернет вещей, мониторинг транспорта, управление автопарком. Компания Vega Absolute находится в городе Новосибирске и уже более трех лет производит готовое решение на основе технологии LoRaWAN для интернет вещей, которые включают в себя оконечные устройства, базовые станции, бесплатное серверное и клиентское программное обеспечение. В основе принципа передачи данных по технологии LoRaWAN на физическом уровне лежит свойство радиосистем – это увеличение дальности связи при уменьшении скорости передачи. LoRaWAN – это сеть, используя технологию звезда, где каждое устройство взаимодействует с базовой станцией напрямую. Сети городского или регионального масштаба строятся с использованием конфигурации звезда из звезд. NB-IoT – это еще одна разновидность технологии передачи данных LPVA Love Power Wide Area с низким потреблением и широким радиусом действия. Хотя NB-IoT основан на технологии LTE и работает в зоне покрытия сотовых операторов, тем не менее этот сигнал отличается от привычной нам LTE. Самое важное NB-IoT – возможность работы при более низких уровнях сигнала и при высоком уровне шумов, а также экономия батареи. С устройствами Vega Smart можно сделать умным и безопасным любой дом или офис. В линейке представлены стильные и функциональные устройства на технологии LoRaWAN. Для мониторинга транспортных средств с использованием систем позиционирования глаз GPS используются блоки мониторинга Vega MT. На борту мониторингового блока Vega MT установлен аккумулятор для автономной работы. Особенностью Vega MT является поддержка BLE датчиков. Vega M10. М200 и М300 являются поисковыми устройствами в компактном корпусе класса защиты IP54. Они предназначены для определения точного местоположения устройства по спутникам, Бортовой медиакомплекс Vega BMK-6 объединяет в себе три интеллектуальные бортовые системы – видеорегистратор, фиксирующий и передающий изображение с подключенных камер в сервер с видеонаблюдения, видеонаблюдением, мониторинговый блок, работающий системами спутниковой навигации и модуль, транслирующий маршрутное телевидение с возможностью экстренных оповещений. Базовая станция VEGA-BS предназначена для разворачивания сети LoRaWAN на частотах диапазона 863-870 МГц. Питание базовой станции и сообщение с сервером осуществляется через канал Ethernet. Операционная система Linux. Базовая станция VEGA-BS имеет предустановленное ПО. Рекомендуется использовать антенну A10868 производства фирмы Радиал. Счетчик импульсов Vega C12 предназначен для выполнения счету электрических импульсов, поступающих на четыре независимых входа, с последующим накоплением и передачей этой информации по протоколу LOR-1 на базовую станцию посредством радиосвязи на частотах диапазона 860 мегагерц. Элементом питания для счетчика служат незаменяемые батареи, рассчитанные на срок службы до 10 лет. Также а может работать от внешнего источника этой питания этой с напряжением 5 вольт. Я то помню, есть, есть Vega C12 да, может являться устройством и класса А или С. Да. Кроме того, Vega C12 может применяться в качестве охранного датчика. Любые из четырех входов могут быть настроены в на качестве охраны. Счетчик импульсов может быть использован для приборов учета коммунальных ресурсов и промышленного оборудования с импульсным выходом типа Геркон или открытый коллектор. Конвертер Vega m Bus 2 предназначен для считывания данных с устройств с интерфейсом m с последующим накоплением и передачей этой информации по протоколу LoRaWAN на базовую станцию посредством радиосвязи на частотах диапазона 860 МГц и ГГц. Элементом питания или конвертер служат незаменяемые батареи, рассчитан на срок службы до 10 лет. Конвертер m 2 может самостоятельно опрашивать некоторые модели приборов учета. Счетчик воды электронной крыльчатой применяется для учета расхода холодной и горячей воды с накоплением и передачей этих показаний в сеть NB iod Функция электронная антимагнитная пломба фиксирует воздействие внешним магнитным полем и блокирует отображение показаний на дисплее устройства. Счетчики выпускаются двух исполнений с диаметром условного прохода 15 мм с диаметром условного прохода 20 мм. Элементом питания для устройства служит незаменяемая батарея. Счетчики CE-2726 предназначены для многотарифного до четырех тарифов учета активной энергии в однофазных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ, степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды и пыли внутреннего счетчика соответствует P51. Внутри установлен радиомодуль, накапливающий и передающий информацию в показаниях в сеть LoRAWAN. Счетчик работает как устройство LoRaWAN класса C. Магнитоконтактный датчик Vega Smart MC0101 может срабатывать как на открывании, так и на закрывании дверей или окон. При каждом срабатывании в сеть LoRaWAN отправляет в тревожный пакет. Датчики выпускаются в современном пластиковом корпусе в четырех цветовых исполнениях – черный, коричневый, белый и серый. Датчик состоит из двух частей – основная часть включает в себя плату, батарейку, индикаторы и датчик холла, а магнитная часть содержит только магнит. Датчик может применяться для охран помещений зданий и сужений, а также в системах «Умный дом», построенных на технологии LoRaWAN. Концерн «Автоматика» является холдинговой компанией, осуществляющей разработку системы и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации. Холдинг осуществляет проектирование, производство и модернизацию технических средств и систем защитной связи развивает технологии и методы криптографической защиты информации, системы автоматизированного управления аппаратно-программных комплексов, разрабатывает IT-решения для заказчиков различных отраслей экономики. Сегодня в состав холдинга входит 20 дочерних зависимых обществ. Научные центры и предприятия холдинга специализируются на разработке и производстве продукции по следующим направлениям. Первое. Информационная безопасность и защита от компьютерных атак. Второе. Доверенное телекаун, оборудование она, вычислительная и вычислительная техника. Вот Третье. Средства обнаружения подполовка. и противодействия беспилотным вот летательным аппаратам. Четвертое. Телекоммуникационные сети и защищенные средства связи. Пятое. Оборудование для обеспечения общественной безопасности. Данная антенна работает под водой. Распространение радиовол и радиосигналов под водой, оно несколько иное, чем в воздушной среде. Поэтому меньше нельзя, физически нельзя. просто Понятно. нельзя. Преимущество данной системы это то, что она позволяет работать на границе. То есть, условно говоря, пловец разговаривает с людьми, которые находятся на суше, ну если дистанция позволяет, либо на лодке. И переход из среды в среду, то есть вода в воздух, здесь абсолютно никак не мешает. Вот данный форм-фактор, он сделан исключительно под, ну, скажем так, среднестатистический размер э, плеч э, водолаза. Потому что если сделать больше, водолаз физически может где-то застрять. Вот. А это как раз сделано с учетом того, что размер в принципе, она выполняет тот функционал, который на нее возложен. Потому что водолазу опускаться глубже, это очень проблематично. Здесь да, у нас представлены две телефонных станции. Значит, одна у БАЦ – это протон производство экологоприборов. Вот. Вторая – это вот у нас доверенная телекоммуникационная система «Фотон». Вот. Разработка концерна автоматики. Физически все производится на экологоприборе, вот. но разработки… В первую очередь, да, это предприятия, которые работают у нас в сложных условиях, в том числе взрывозащищенные, высокие низкие температуры, вот. Вот также там. Да. Под землей где-нибудь метрополитен, РЖД, может быть. Представлена она вся. Вот, если вам вся там, ну в том числе там двойного назначения. Сервер Elbrus 4.4 на базе микропроцессов Elbrus 4S является полноценной заменой зарубежных серверов среднего уровня производительности. Суперкомпьютеры Elbrus применяются для выполнения сложных расчетных задач в различных областях, требующих обеспечения максимально высокого уровня информационной безопасности, в том числе для обработки больших данных. Общая производительность одной вычислительной стойки, созданной на основе микропроцессоров Эльбрус 8СВ, составляет порядка 150 терафлопс с двойной точностью. Система хранения данных НАЦТЕХ – система хранения нового поколения для корпоративных систем. Высокопроизводительный коммутатор BULAT серии BS7510 представляет собой мощное устройство для построения современных дата-центров и развертывания новейшего облачных сервисов. Продукт обладает единой неблокируемой архитектурой и обеспечивает высокую скорость коммутации пакетов. Модельный ряд Kronos включает комплексы, изготовленные на аппаратных платформах как иностранного, так и российского производства, используя отечественные схемы технических решений. Сервер защищенный видеоконференц-связи iwa создан на базе операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition. При этом пользователь получает возможность видеть и слышать своих собеседников в режиме реального времени, демонстрировать различный контент, другим участникам мероприятия осуществлять обмен на иной зависимости а от типа мероприятия. IP-телефон IVA позволяет вести дуплексные телефоны переговоры в двух режимах – закрытым с криптографической защитой информации при взаимодействии с аналогичной аппаратурой и открытым при коммутации с обычным IP-телефоном – это функциональный SIP-телефон с монохромным LCD-дисплеем. Комплекс противодействия БПЛА Купол ПРО используется для воздействия на канал навигации, управления и передачи информации БПЛА с целью воспрепятствования функционирования БПЛА в воздушном пространстве объекта. Криптосервер выполнен в виде отдельного аппаратного модуля, подключаемого к ЛВС РМ пользователя. Состав комплекса криптосервер, криптографическая система, средства защиты от сетевых атак, средства защиты от НСД, система аудита, система разграничения доступа, система интерфейс взаимодействия с пользователем, корбо интерфейс и хмл интерфейс, сервис работы с цифровыми сертификатами. Контрольно-кассовая техника облака 1F может применяться в любой торговой организации или услуг работы в помещениях на открытых площадках под навесом при питании от сети переменного тока. Концерн «Автоматика» выпускает в том числе виды изделий, рычажные и клавишные тумблеры, кнопочные выключатели и переключатели, в том числе со световой и цветовой сигнализацией, бесконтактные кнопочные переключатели, микропереключатели, поворотные переключатели и миниатюрные соединители, коммутационные и установочные изделия. Потребности рынка в отечественных высококачественных электродвигателях Позволит устранить зависимость российских производителей робототехники, станкостроения, электротранспорта от иностранных конкурентов, увеличить энергоэффективность продукции.